А, тут, а вот тут, короче, хата вот этой тетки тупой, она шизофреник какой-то ебана она вообще ебана она выглядит вообще пиздец, она как фотомодель, но страшно, вот такие волосы, волосы такие секущиеся, все, они жирные, масленные, из них какие-то, знаешь, -то живые то волосы, там она не подчет, она только спит, волосы живые, у нее вот такие, Помидоры. Знаешь, как две.. Как... Два длинных помидора вот таких. Вот С... такие две губы, ебать, вот такие большие, Губаны, когда разготы, но-бум. так вот ебать. Если понравилось, ставь лайк и подписывайся на канал. До скорого!